Еще в детстве родители прививают своим детям какие-то достоинства. Они прививают своим детям гордость. Мои родители, когда я шел в школу, в первый класс, привили мне тоже одно наставление, с которым я прожил всю свою жизнь до тех пор, пока я повстречался с Иисусом Христом. Они сказали мне, что если тебя будут обижать, всегда давай сдачу. Я жил с этим девизом всю свою жизнь. И я при первой же возможности всегда давал сдачу. Если я не мог дать сдачу, то я всю свою жизнь жил с чувством мести. Я всегда жаждал мести. Я всегда хотел отомстить тем людям, которые меня обижали. До тех пор, пока я повстречался с Иисусом Христом, когда Иисус, Он научил меня прощать, когда Иисус научил меня смирению. Люди говорят, что если у тебя нет своих достоинств, если в тебе нет гордости, то ты подстилка. Ты ни к чему не пригодный человек на этой земле. Ты ничто, тебя всегда будут использовать, ты мусор, потому что в этом мире правят гордые люди. Вот почему войны на этой земле, не потому что Бог злой, потому что люди гордые, и они борются за власть, они отстаивают свою позицию, они борются за свою гордость, они показывают свою гордыню, они дают сдачу. Девушкам прививают гордость с рождения, и вы все знаете, что девушки имеют свое достоинство, и они всегда хотят, чтобы их завоевали. Они говорят, ты не достоин меня, они говорят, ты должен заслужить, ты должен завоевать меня, чтобы жениться на мне. Но это гордость, это гордость которую Бог ненавидит. Гордость доводит до того, что люди убивают друг друга из-за гордости. Из-за гордости мы видим все эти драки на улицах, как люди дерутся, они дают сдачу. Из-за гордости люди рушат свои семьи, они разводятся просто потому что кто-то кому-то не смог уступить или простить другого человека, они разводятся, дети остаются без родителей, дети остаются на улицах. Почему? Из-за гордости. Мой милый друг, Бог гордым противится и только смиренным Бог дает благодать, если ты не смиришься, и не оставишь, не похоронишь свои достоинства и не станешь рабом и слугой Иисуса Христа, Бог никогда не сможет заговорить с тобой. Он никогда не впустит тебя в жизнь вечную, потому что ты гордый. Сегодня дьявол проповедует в церквях и он говорит, что ты должен иметь свои достоинства, потому что вы цари и священники, и с вами должны обращаться как с царями, но дьявол умеет перекручивать места из Писаний. он может вырывать из контекста и подстраивать это так, чтобы возрастить в тебе гордость. Эти люди говорят, мы не рабы, мы сыновья и дочери великого царя, мы цари и священники. Мы не рабы, все до одного апостола, они были слугами и рабами Иисуса Христа, они не были гордыми. Поэтому Бог их мог использовать, применять. Поэтому они делали работу Божью. Гордому Бог противится и только смиренному Он дает благодать. Без благодати Божьей ты ничего не сможешь сделать для Бога. Тебе нужно смириться, мой милый друг под крепкую руку Божью. И только тогда он сможет применять тебя. Он сможет говорить к тебе, когда ты смиришься, когда ты прекратишь давать сдачу. Гордость может погубить тебя. Гордый человек никогда не пойдет просить прощения первой. Он скажет: "Ты первый попроси у меня прощения, и только потом я может быть" попрошу у тебя прощения. Ты должен избавиться от своей гордости, иначе ты погибнешь в аду, там где живет дьявол, который тоже был гордым и который не спал вниз, прямо в глубину ада. Ты лучше прекрати грешить, мой милый друг, чтобы тебе вечность не проводить в аду.